Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Овен. Хочу поздравить вас с наступающими вашими днями рождения и пожелать, чтобы этот год был для вас одним из самых удачных. Ну, а теперь приступаем непосредственно к самому прогнозу. Сейчас мы пройдемся по периодам. В зависимости от того, кто какой период родился, какие события вас могут ожидать. Ну, в общем и целом, 2021 год обещает быть для вашего знака достаточно позитивным и удачным для многих дел. Но все-таки для рожденных в определенное время он будет немножечко отличаться. Например, для тех, кто родился в начале своего знака Овна с 21 марта по 13 апреля. В принципе, это достаточно широкий такой промежуток, который коснется вас большинства. В этот период будет Солнце находиться в соединении с Венерой. Как правило, это означает то, что вас ожидает очень удачный год в плане любовных взаимоотношений. Он вас встретит подъемом вашей творческой энергии, сексуальной энергии и даст старт очень многим делам. Принесет жизненные перевороты в любовных отношениях. Этого времени окажутся в длительной связи. И будет для большинства из вас очень высоко вероятно создание счастливых союзов в этом году. Ну, помимо того, что возрастет ваш творческий подъем, вам захочется что-то творить, что-то делать, осуществлять очень много каких-то своих идей, общаться, отдыхать, развлекаться, у вас будет очень много интересных и шансов для того, чтобы сделать этот свой, свой год как можно наиболее удачным и счастливым с 21 марта рожденный по 1 апреля тут будет складываться для вас интересный такой аспект который многим из вас придаст знаете такие положительные качества козерога сами по себе овны они очень быстрые, очень шустрые и стараются ну, быстрее действовать чем думать наверное но вот этот аспект именно вам рожденный в этот промежуток будет помогать и вы будете наиболее склонны к таким планомерным действиям, терпению, концентрации на самом главном. И именно эти качества, они помогут вам добиться высоких результатов даже в самых тяжелых ситуациях. Это благоприятные периоды. Для политиков, для военных И в тех сферах и ситуациях Где нужны терпение и практическая сноровка Смелость в действиях и быстрота Можно сказать, что для вас Любые тяготы будут по плечу Теперь переходим к следующему периоду 28 марта состоится полнолуние Ну, соответственно Те овны, которых день рождения выпадет на полнолуние здесь вас ожидают точно уже стопроцентные глобальные перемены в партнерстве, в партнерских взаимоотношениях. То есть для вас эта сфера не останется нетронутой. И вы знаете, я бы сказала, что для вас этот год как, именно вот в партнерстве Ознаменован тем, что лучше, как-то, знаете, не форсировать события. Вот поддаться тому, что будет происходить. Вот как будет, пусть таки идет. Постарайтесь никак особо сильно сами не влиять на происходящее события в партнерстве. Вам очень помогут благоразумие, преданность, отказ от любых излишеств, искренность. Это будут ваши помощники. Для тех, кто родился с 29 по 31 марта. У вас идет усиление интуиции, раскрытие глубоких творческих, психологических способностей. Это хороший период для тех, кто занят сферой врачевания, то есть доктора, психологи, юристы, творческие личности. Но вам может не хватать выдержки, чтобы довести начатое до конца. Далее, для тех, кто родился после 4 апреля. Здесь уже ваш знак зодиака входит Меркурий. И, конечно же, там уже ваше родное мышление, вам будет присущая скорость мышления, быстрота, активность, будет легче добиваться поставленных целей. Но может мешать недостаток вдумчивости и собранности, неумение отступать, обидчивость. Чем ближе вы родились к 14 числу, тем больше у вас будет ну таких способностей, как э, логичность, основательность, концентрированность. Там, знаете, как-то Сатурн будет вам немножечко помогать вашему Меркурию, и вам будет чуть-чуть полегче вот, как-то концентрироваться на каких-то делах и легче осуществлять задуманное. То есть э, для вас, для рожденных 4 по 14 апреля, это наиболее благоприятный период для тех, кто занят в сфере... Пар... Э, господи, в сфере предпринимательства вот теперь также год благоприятен для работы в коллективах и реализации своих идей для тех, кто родился после 14 апреля, здесь Венера входит в соседний для вас знак Тельца это немножко для вас непонятная Венера но зато она даст вам красоту, гармонию, выражение своих чувств и эмоций Добавит вам практичности в принятии решений и будет ориентировать партнерство на брак. Многие рожденные после 14 апреля создадут семьи или сделают выбор в пользу семьи. Для рожденных ближе к 19 апреля будет актуален аспект неожиданности в принятии решений. Ну и теперь заканчивает у нас период овнов 19 апреля, когда Меркурий входит в знак Тельца. Мышление ваше будет направлено больше на достижение комфорта, благосостояния. И единственный вам совет это не спешить принятие решений и тщательно их продумывать. Вот такой была общая картина, а сейчас будем переходить к более детальному помесячному прогнозу. Итак, переключаемся в режим. Астрологии, карты, и смотрим: вот она, Венера в соединении с вашим солнышком. В вашем знаке она заходит туда 21 числа, а ваше солнышко 20 имеет прекрасный чудесный аспект. Но здесь он уже расходящийся. Хотя с Венерой еще работает. 20-21 еще работает. Вот он, тригон Венеры к Плутону. Можно сказать, что начало. Ваши дни рождений, оно вызовет у многих очень какие-то такие приятные чувства, насыщенные, э -э, эмоциональную жизнь вызовет, может быть, там, подарки, то есть что-то будет очень такое глубокое, приятное, и будете находиться на высоте. Большинство аспектов идут положительные, поэтому наверняка будет что-то, что вас порадует. Конечно же, здесь имеет еще свою негативное влияние длительный аспект но он больше касается не столько личной жизни стоит сколько социальной и он касается многих знаков зодиака у вас квадрат сатурна к урану будет задействовать давайте сейчас переставлю в первый дом чтобы было легче смотреть. у вас он будет касаться сферы коллективов и финансов то есть деньги от коллективов деньги от друзей какие-то будут не неожиданные расходы крупные которые не вас которым невозможно подготовиться некие форс-мажоры которые нужно будет очень быстро решать Ну, в общем-то финансы у многих овнов будут зависеть от других людей можно сказать так Теперь смотрим дальше. Ну, в общем-то, я говорила сам по себе, месяц март для вас достаточно спокойный, уравновешенный, очень приятный. Ну, конечно же, здесь будет способствовать именно вот это вот соединение Венеры с Солнцем. Кстати, это благоприятный период для того, чтобы выходить замуж или жениться. Но ну, Венера ⁇ это любовь, Солнышко. Это наше творческое начало. И, конечно же, многих она будет освещать, с кем она будет входить в соединение. Ну, постепенно. То одних овнов, то других. Теперь, переходим дальше. Здесь... У нас будет небольшой квадрат после 20-х чисел от Меркурия к Марсу. Это, знаете, такая некоторая конфликтность сможет наблюдаться или нервозность, желание кем-то поманипулировать. Но это такие обыденные вещи, я даже на них не буду особо останавливаться. Будем двигаться дальше. Сам по себе до конца месяц март благоприятен. Про полнолуние я уже говорила. Обратите внимание 28 числа. И вы, кстати, будете очень... Чувствительны к этому полнолунию Поэтому постарайтесь этот день провести спокойно Ну и накануне тоже, поскольку там уже луна Она имеет свое действие Особенно в отношениях со своими партнерами Так, дальше едем Видите, все красные аспекты Март благоприятен Будет все достаточно легко Получаться без каких-либо излишних усилий Теперь переходим в апрель в апрель у вас это зона финансов Венера переходит в вашу зону финансов Здесь у вас Возможно, неожиданные траты или же для того, чтобы заработать, нужно будет хорошо попотеть. Здесь по Плутону, знаете, еще идут деньги через коллективы, через необходимость что-то ломать, ломать какую-то систему, сложную систему. Может быть, здесь Плутон еще выдаст и наследство. Ну, здесь, знаете, как-то придется потолкаться локтями. Вот так примерно это будет выглядеть. Апрель. Так, в апреле месяце большинство планет будет находиться в зоне финансов. Значит, смотрите, здесь у вас могут поступить новости, которые будут очень неожиданные, волнительные для вас. И это может быть связано с семьей. Так, два, три, четыре, да, здесь что-то будет связано с семьей, и вы знаете, вроде как есть надежда на то, что эта новость, она будет для вас благоприятной. может быть, некоторые получения, финансовые поступления, или, вы знаете, как, нет, это не подарок, это быстрота, скорость, передвижение. Любые связи с семьей или если то, что вы делаете, это будет касаться семьи, то это вас порадует. То есть должно хорошо порешаться. Обратите внимание на период 20-23. Смотрите, здесь идет чудесное соединение Венеры с Ураном, и оно придаст вам вот как раз не... Знаете, как неожиданно деньги придут. Смотрите, дело выглядит так. Если вам неожиданно понадобится крупная сумма денег, вы ее получите. То есть можете не переживать. Еще здесь, возможно, неожиданное знакомство. Для тех, кого интересует личная жизнь. Очень быстро, неожиданно. И как-то так, знаете, как-то так. Вообще, вы даже, может быть, будете и не готовы к этому. Но обратите внимание. Тем более, что период достаточно неплохой. Поехали дальше. Так, конец месяца. Даже не конец, а май. май. Обратите внимание на май. Ой, какой интересный. Здесь идет... Уран соединяется с Солнцем и Венера с Меркурием и Лит. Смотрите, здесь ситуация, когда вам нужно будет обратить внимание на на сплетни, на интриги, возможно, ошибочное ну, или кармическое вступление в некую любовную связь, любовные отношения. Хорошо думайте то, что вы произ, то, что вы говорите. Продумывайте свои слова, свои мысли, прежде чем что-то сказать. Так, хорошо. Дальше. Когда Венера перейдет в знак Зодиака Близнецов, вам станет немножечко полегче. Здесь это будет после 9 мая. Это родственный для вас знак, стихия, здесь у вас будет очень много контактов, передвижений, общений, поездок, и они для вас достаточно легко будут и удачно складываться. Причем все, что вы планируете начинать, старайтесь сделать до 30 мая, потому что потом Меркурий становится ретроградным и осуществить свои намерения станет крайне сложно. Также май это тот месяц, когда вы сможете вступить в некий знаете, союз, который для вас будет чем-то выгоден. Вот вы из него получите определенную выгоду. Заключите, может быть, договор, союз. Но это будет удачно для вас. Теперь поехали в апрель. Что у нас в апреле? Ну, ой, извините, апрель, май, июнь. Почему апрель, если июнь? Ну, июнь до 23 числа Меркурий ретроградный, поэтому это будут, знаете, такие завершения каких-то ранее начатых дел. И для вас это будет сфера четвертого дома, дом семьи, ну, уюта, благополучия, рода, тех людей, которые находятся с вами рядом. Вот скорее всего вы этим будете и заниматься, чем-то обыденным и бытовым. У кого-то это, возможно, поездки к родственникам или приезд родственника в гости. Очень благоприятно для того, чтобы заняться своим здоровьем, здоровьем своих близких. Ну, то есть обратите внимание на тех, кто рядом. Теперь июль месяц. Значит, после 23 числа у нас наконец то Меркурий станет прямым. Июль, Марс перейдет уже в, в тоже во второй половине июня в Лев. Это ваш пятый дум. Для многих активизируется... Сфера любви, любовных отношений, детей, хобби, развлечений. Да, особенно это будет конец июня и июль месяц. Достаточно активен. Но обратите внимание, здесь по оппозиции Марс, Сатурн идет, вы знаете, такое слепое желание поступить по-своему. Вот не хотите вы уступать, не пойдете на уступки. Очень опасная ситуация, особенно начало июля, когда ваша харизма, она может вам ну, сыграть с вами злую шутку. Здесь холод, отчуждение может быть и вплоть до разрывов, то есть какое-то эксцентричное поведение может привести к разрыву. Обратите внимание на этот тао квадрат Уран, неожиданность, взрыв, выход из рамок из ограничений, Сатурн и все это идет на ваши личные Венеры и Марс и это зона любовных взаимоотношений любви детей развлечений ну смотрите чтобы развлечения не сыграли с вами не нужно для вас сторону ну и здесь знаете еще идет как материальные траты на детей могут быть вынужденные тоже развлечения затраты что-то неожиданное может случиться. Ну, в общем-то, такой месяц достаточно интересный. Интересно, что это также может говорить еще даже о неожиданном зачатии. Ну, в общем какие-то новости получите, и возникнет необходимость действовать очень быстро. Так, вперед, вы видите, шестое, седьмое, 8. Сейчас смотрим дальше. Ну, затем он распадается, то есть где-то до числа 10 он будет работать. Да, где-то 12-е даже может быть. Еще затем он, этот аспект расходится. И здесь у нас все достаточно неплохо может складываться. 19-е, 20 -е, такие тяжелые дни эмоционально напряженные. Теперь 22-го вам зах захочется расслабиться, расслабиться в чем-то себя побаловать. Но это такой очень короткий аспект, на который можно не обращать внимания. То есть до конца июля захотите в чем-то себя побаловать, последняя декада. Теперь август. Когда Венера войдет в ваш шестой дом, возникнет благоприятное время для того, чтобы поработать. Но самое интересное, что по аспекту вам работать не хочется. Вот в чем загвоздка. Не хочется. Вот не хотите вы работать, и все. Захочется на работе полениться. Смотрите, тут такая ситуация. Август это либо Заметьтесь лучше исследованием своего здоровья или отдохните, потому что вам что-то как-то ну, не идет эта работа. Хотя здесь включается аспект. Последняя декада июля и 1 августа вот лучше отдохнуть. Ну, а потом я смотрю потихонечку, потихонечку у вас идет, идет, идет, идет. Ну, все равно, когда Венера в шестом доме, это, ну, знаете, это желание полениться. Так, до середины, до середины августа вы будете все-таки озабочены своим здоровьем или же рабочими, рабочими отношениями, отношениями на работе. Если вы хотите порешать какие-то важные вопросы, то удача будет на вашей стороне. Это все, что, если они будут касаться работы или сферы здоровья. Там получить какие-то бумаги, документы, закрыть какую-то отчетность что-то там прийти исследования Вот август для этого очень хорошо тоже подходит. Так, дальше. После 17 числа у нас Венера переходит в следующий дом, дом партнерства. О, от, от, вот здесь уже у вас активизируется сфера партнерства. Достаточно неплохие, очень много зеленых аспектов благоприятно будет протекать. Значит, последняя декада августа и сентябрь его начала. Здесь уже идет настрой на партнерство. Вы знаете, такое впечатление первой декады сентября, вам будет легко договариваться, примирение, нахождение общего языка, компромиссы. Вот это то, что будет вам сопутствовать. Достаточно неплохой период для заключения браков. Хотя я вижу, что здесь квадрат будет, но, наверное, это все-таки вторая половина сентября. Знаете, Вхождение в выгодное для вас партнерство. Вот так. Так, по восьмому дому идет э, Венера во второй половине сентября. Это говорит о том, что у вас может быть шанс получить деньги, деньги своего партнера или же Построить бизнес, наверное, или получить суду, кредиты. То есть построить бизнес на чужих ресурсах. Также это время секса, но с другой стороны это еще опасные ситуации. Но особенно период 21, 23, 22 сентября. Здесь идет Венера в оппозиции, это эксцентричность, это неожиданность, это что-то такое форс-мажорное. Неожиданные знакомства. Так, Середина сентября Последняя декада сентября будет спокойной. И начало октября Венера переходит в, ваш, в вашу зону карьеры. И здесь интересная ситуация. Несмотря на то, что Венера у вас будет в зоне карьеры, большинство планет будет находиться в зоне партнерства в седьмом доме. Конечно, из-за того, что здесь Марс, еще и ретроградный Меркурий, как-то не очень хорошо, могут быть ситуации, когда. Вам нужно будет закрывать какие-то свои старые проблемы со своими бывшими или со своими теперешними партнерами. Но у вас как-то, знаете, идет ориентация, ну, вера во что-то светлое, в то, что вы делаете, вы делаете правильно. Вы на верном пути, на правильном пути. Вы в этот период можете получить каких-то интересных людей, встретить интересных людей, которые станут вашими покровителями. Знаете, как будто будет, будет ощущение, что вы идете за путеводной звездой. Новые знакомства, скорее всего, будут кратковременными, и вы знаете, вы как-то будете больше настроены на что-то ну, серьезное, а все, что несерьезное вы с этим будете легко прощаться. <coughs> в общем-то, октябрь месяц благоприятен для осуществления своих главных мечт, желаний, построения своей карьеры. И в начале ноября Венера переходит в... Ой, извините, это была не карьера, это были сфера не карьеры, а девятый дом. Девятый – это высшее образование, это обучение, это путешествие. То есть можно говорить о том, что, сейчас скажу, знакомства с партнерами издалека, они, скорее всего, будут носить какой-то такой краткосрочный характер. Ну и также это показатель того, что вы будете уходить от чего-то несерьезного. Вообще Венера, она благоприят в девятом доме она благоприятствует путешествиям, но у вас настолько тут будет загруженный какой-то напряженный дом партнерства, что, ну, это хорошо, если это путешествия будут там с девочками, девочек с девочками, мальчиков с мальчиками, но для построения личных взаимоотношений как-то не очень. Знакомства в этот период, они скорее всего будут недолгосрочные, Ну, тем более по ретроградному Меркурию Так, а вот теперь уже верно Правильно, что мы посчитали 7, 8, 9, 10 Да, вот теперь наконец-то в ноябре Венера уже переходит в 10 Дом, дом карьеры И вот тут уже у вас пошла жара Наконец-то планеты из дома партнерства перешли в 8 То есть будет легко работать на чужих ресурсах вам буду, будет оказана очень хорошая протекция, помощь, и здесь пойдут деньги. То есть, ноябрь – благоприятный период для карьеры. Ноябрь для карьеры. Здесь шикарные тут аспекты, легко будет думать, легко договариваться. Так. Если захотите менять работу, повышение, то ноябрь ваш месяц. Дальше. Декабрь. Здесь у вас идет зона дружбы, общения в больших коллективах. Достаточно неплохой период, спокойный, знаете, идет уже такое на успокоение. Интересно, что здесь Венера станет ретроградной, у вас она застрянет в вашем доме. Ну, вот, вот этот вот аспект он считается аспектом миллионера. И вас он застрянет до 21 января, только Венера будет ретроградной. Застрянет в вашем доме карьеры. Поэтому я думаю, что те, кто в декабрю уже достигнут ну, какого-либо желаемого положения в обществе, в статусе своем, то оно будет только лишь закреплено. И будет умело отрабатываться еще в течение ближайшего месяца. Здесь еще совет ставить какие-то цели, которые вы можете потянуть. То есть, которые реальны. Если они будут нереальные, то не получится их осуществить. Так, январь. Ну, конец декабря и январь. Как-то у вас будет занято статусами карьеры. Статусами карьеры. Но здесь по ретроградной Венере неблагоприятный период для знакомств, бракосочетаний, конечно же, и каких-либо крупных финансовых вложений. Хорошо, давайте чуть дальше помотаем. Ну, я думаю, что январь будет для вас примерно таким же, как и декабрь, вторая половина декабря, без каких-либо крупных перемен. Сейчас только посмотрю. Может быть, много общения с коллективами, друзьями. Вы как-то больше начинаете углубляться в собственные мысли, психология. Задумываетесь о смысле жизни. Занимаетесь самокопанием, самоизучением. И уже к концу февраля только лишь как-то у вас уже ситуация выстраивается в благоприятном ключе. Очень интересный, благоприятный период. Кстати, конец февраля для того, чтобы ну, получить какие-то бонусы и подарки от судьбы. Ну, для вас это статус и зона карьеры. И март, с чем в принципе вы войдете в свой следующий соляр. Интересно, давайте посмотрим, давайте покрутим. Интересно. Ну, здесь красивое сочетание будет. Во-первых, будет такое харизматичное сочетание Венеры с Марсом в, вашем, в вашей зоне дружбы и общения. И будет активен 12 дом накануне для ваших дней рождения, говорящий о психологии, о глубоком психологизме, о духовности. Ну, многие овны, в частности, те, которые рождены будут до конца марта, их мышление будет развернуто внутрь себя кстати где-то вот те которые с апреля те уже станут более активными для для многих из вас начало следующего года вашего солярного после дней рождения будет встречи получение важных новостей или будет связано с приездом очень важного человека в вашей жизни это возможен и рост по статусу и возможное получение их-то подарков, подарков от судьбы. Также это могут быть благоприятные решения финансовых возможностей и хорошего источника дохода, ну, в общем-то, выгодных соглашений. Ну что ж, благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Более подробную информацию вы сможете получать каждый месяц в отдельных прогнозах. Я делаю по циклу Венеры. И благодарю вас за ваши лайки, комментарии, за то, что вы меня слушаете, слушаете, смотрите и делитесь этими видео. Удачи вам и счастья в этом году.